Говори свое последнее слово и прощайся с этим миром. Эх, прощай, ВСРП номер один и номер два. Что еще за ВСРП номер один и два? Ты что еще не активировал бонус на ВСРП, где тебе дадут 500 рублей на донат счет? ВСРП лучший РП сервер и вот почему. Здесь ты можешь стать бандитом. За войну кланов можно заработать реальные бабки. На сервере имеется уникальные машины и система тюнинга с автосалонами. Лови промокод старт на 500 рублей. Ссылка на сервер в описании. Встретимся в игре. А, ну понятно, очкошник его значит, только в игре может переходит. Зашел. время записи ролика немножечко похрумкать. Думаю, вы будете не против. Давайте почекаем снова правила Криминала Бус. Очень известное правило по моим роликам. Столько тел подлетало за него. Фрипуш убрали? Не убрали. И за него дают до часу, блядь. Джайланд. Ну вот это веселуха. Ну что же мне покажет Мухосранск сегодня? И кого мне он покажет? Что-то он как-то высоко его держит, не думаете? Ну ладно. С оружием я вряд ли кого-то смогу убить. Вы спросите тогда, а зачем оно тебе? А мне важно, чтобы действовало правило ФРРП. Если чел будет это правило нарушать, то я смогу его наказать. Наверное, кто-то подзабыл, но у меня не фрагмовики какие-то, не лучшие моменты, а прежде всего докапываться до людей, если есть за что докопаться, конечно. Ну и самому надо тоже отлетать за нарушение правил. Если я что-то нарушаю, конечно же. Здорово. Салам Алейкум. Как дела? Нормально. Нормально. Автодилер загружается. Че я могу взять тут из машин? Лям есть. А, восьмерка 30 лямов стоит. 30 лямов восьмерка и чайник нахуй 48. УАЗ, блядь, стоит как чайник. Так, машину я себе хуй куплю за миллион. Тут надо где-то бабки. Я не знаю, где их делать -то. Может, за мэра воровать-то хуй, или он да. Мэр закончил обращение. Спасибо всем, кто там был. Опять на обращение хуйня какая-то, да? Которую он не выполнил. Что ты делаешь? Ребят, он, кажется, за нами едет. <сél -смех> <сél -смех> Сука, что за хуйня? А хуйня нахуй на улице? Вип-место, скажи спасибо, блядь. Все. Здесь, блядь, чел в понравился. заборе, нахуй. Хочу кушать. Я много куплю. Я только -то Ну, я, я много куплю все, что осталось. Мне еды надо, много. Сюда. Что Кошелек ты хочешь? сюда. или лежит? Старая ведьма. Человек. тысяч. Все, молодец. Открывай двери. Ничего не помнишь, ничего не знаешь. Помоги, брат. Охуеть. Так, а как... Че вообще? Вставали, прикинь. Все, я тебе рот завязал. Открой еще, еще раз. Открой. У меня сади. замок закрыт. Все открыто, садись. У меня замок закрыт. Все открыто, садись. Короче, раскидываю вам вкратце Насчет этого очень старого байта Я уже его придумал около года назад Когда только начинал играть на Мухосранске Суть в том, что ты типа не можешь Залезть в открытую машину Якобы пытаешься в открытую машину Не можешь залезть, дернуть ручку И сесть в машину не получается вообще ни в какую Потом все-таки владелец тачки Задумывается, а может быть реально баг какой-то Открою-ка я машину Вылезу из нее и попробую залезть обратно А нихуя! Дарк РП тело, которое захотела просто покататься. Берет и пиздит у тебя тачку И уезжает, во восвояйся Вот смотрите, что дальше будет Да не садись с водительской стороны Заскамить, блять, хотел на машину, пиздец А нет, слышь, давай Вылези с машины, давай, подожди Врач, врач, вылези, вылези Вылези, все будет нормально Вылези с машины, открой дверь просто Раз он не может залезть, сделай так, как он просит Я тебе дал бы два, но у меня их вообще нету нахуй дела ну что ты сделал нахуй зачем ты это сделал Блин, а чё ничего не делать игру нахуй удалить Долбоёк. Блять, оставь машину нахуй ты ее просто берешь типа поебланить на ней зачем ты это сделал почему бы нет ну смотри это нон-РП а я тебе я сразу говорю, говорю ты улетаешь все до свидания это нон-РП чел Все, я ж тебе говорю, все нормально будет. Да, да. Да. Да. Да. Да. Да. да, мои добрые дела. Не оценил никто. А ты дура на админе. 60. Да. О, вы тебе приехали уже, видать. У России две беды, дураки и дороги. Я говорю, у России две беды. Всегда было, есть и будет. Дураки и дороги. Проверьте его на наркотик. Странно говорю. Почему? Ага, ага. Я нормально ты говорю. Не-не-не, мне сотрудник указал. Ага. Сотрудник Раз. под МЕФом у трех, тебя, блядь. Два. У тебя сотрудник, блядь, под МЕФом. Три. Че, ты в меня стрельнешь, Три. нахуй? До пяти считаю, до пяти считаю стоять. Ну, давай сюда отойдём. Стоять ровно. А, Что вы меня проверять-то? Зачем будете? На нарк... а у вас чё, а ты... Да, он мне оружием угрожал Он мне оружием, блядь, угрожает Кого ты погоди, подослал погоди, ко мне, погоди, блядь? Я, разбирайся я с ним тебя Да мне поебать, блядь Ты мне стволом угрожаешь, будучи медиком Какого хуя? Это игрушечный Да, докажи, блядь покажи, А я покажи, даже не, не стрелял, столет. я даже покажи, а не а, не столет, а ты сказал, будешь стрелять Вот, вот он, вот он, вот он какой стой, красивый. Стой, стой. Куда вы его засунули? Достаньте Ой, не, Какой пистолет? Нету, нету, нету. Ага. Плюс на НРП. Нет? А у меня нету. Кто-то его подобрал, упал куда-то. Нет, так нет. Куда? Не-не-не-не-не-не. Я могу вам помочь с задержанием? Ломаем ему ноги. Я попал! А, и зачем по мне попали? Хорошо, что у меня бронежилет. Вы ага. будете арестованы за непочинение. Так я аж в ногу стрельну. А у вас есть лицензия на пистолет? Да, конечно, а вот, и... посмотрите. Ага, все. Пожалуйста, больше так не используйте пистолет, а то у вас еще... Я же, это, помогал задержанию неадекватного. Надо его задержать. На следствии не получится. Сука. Тридцать. Ой, Сейчас спасибо сойти. тебе, начальник, спасибо Не хочу за финансирование земля. пришел Я, что, зачем? Ну, я да. тоже хочу финансирование можно получить, можно, получить. Можно У меня пивной ларек, ларек, ларек сука, ларек, ларек, ларек, ларек, ларек. Ларек. мне финансирование нужно Меня тоже вызывали Просто за финансирование пивнушки моей Меня выгнали, не хотели давать финансирование для моей пивнушки Возьму АКМ На благое дело Идет на борт группировку Феникс. Мы возле мэрии в сером здании. Сюда уже менты приехали проверять. Нихуяся. А что такое, чё со стволами? Сама иди нахуй. Это моя банда, я тут Какая нахуй твоя банда? Ты должностное лицо. Какая нахуй банда? Ага. Так. И чё? Так. И чё? Что ты делаешь? Нахуй иди. Нахуй сама иди, дура. Отсюда. Беззубая тварь. Мы тут наркотуй, барыж! Что, еще сколько раз мне а ты мешаешь? не дарю. Вали нахуй отсюда, проститутка. А, давай, давай, давай, а, всратая бледина. А, а, а. Не, не, не, Это так не работает. Окей, видать, работает. Ну ладно, окей. Никита Аштан. А, ребят, можно... На него себя что, выкупить? формы не хватило. Ну да, не хватило. Можно все выкупить. Выкупить можно себя. Выкупить... Где этот? Сейчас мы до доведем тебя. Хотя я по факту главный. Но у нас еще один главный есть. Нам нужно спасать вот этот живот, да? Ты понимаешь, что такое? Да, там с... просто да, недоразумение да. вышло такое, то, что СК провоцирует всех да. этажей. Да, я опасаюсь, что это прерывает его брифинг. Подождите, получить, пожалуйста. А? Как там вас там? Вот так вот. вот. А, слушайте, вот подскажите мне, пожалуйста, что, что с ним делать? Ну, что, выкупиться хочет, за залог хочет там себя внести, там что-то говорю? Нет, что нет, нет, нет, нет, залоги мы не принимаем, он идет вот туда. От от хочет, Откройте, всем. А. Эй, работать Тьфу. хочешь? Там кивни два раза головой, если хочешь. Там, не знаю а вот... это, это, это, это типа ты хочешь да это, это... О, о, о, теперь говори теперь боже есть работать? короче делюга такая есть, короче, есть делюга такая, такая интересная я вам двоим отдаю а, И, но ну, я не знаю ну, например по полтосу каждому нормально будет по полтосу у меня двоим будет этого ну хотя ладно давай, давай ну сотка на двоих смотри и новичочек пойдем да давай знаешь как сделаем да, да. Смотри, я даю сотку получается и сколько там на выкупную Сейчас гляну. 70 за оскорбление, вроде бы. Ага. Даётся, ну, типа, Подожди, сейчас... Я сейчас даже посмотрю сам. Да, 70. Ну, смотри, 170 давай. даю, выкупишь меня тогда. Ладно. Давай, отлично. Похуй на бабки, я еще заработаю. Все, сейчас постой, я тебя освобожу. Давай, я, я же... Надеюсь, не адвокатам. кинешь. Надеюсь, не кинешь. Все, давай. Да ты чё? Я-я-то... Да ну, все, давай, сейчас я поехал. Ну, может, не кинет, может, кинет. ху его знает. Вот ну, а так дела и делаются. Цыгану респект. Работы, администрация. И тэпаем чучело сюда. Следственный комитет. Ку, у тебя нонок и фри полис. Почему же? Объясни. За госаппарат бегаешь, оскаешь людей. И неадекватно себя ведешь. Признаю, прости, П. Ага, понятно. Какие нахуй 7к секунд? Если ну, вы дадите зайди, мне лицензию, с, я уберу свой голос а, против. Нам... Это выйду, меня ублюдьте оружие, я помогу вам, я стреляю. Тебе ну, скажут, Фирер нарушил. Да. Сидит. А что мне, блядь, делать? Бегать с ними. Ребят, я так понимаю, за лицензией прийти Давай, завтра, да? Да, да, да, завтра. Поставил, Блин, я тебе просто за лицухой Блин, пришел, какого хуя? Не сыкать на вставать, меня ж убьют нахуй. Опа-опа, терки-терки, назад-назад-назад-назад-назад. Сейчас, подожди, кидани меня тут где-нибудь, сейчас к ним сбегаю. Там нет никакой сумки, там же нет... Там сумка непростая ты была. Пойдем за сумку есть, поговорим, пойдем. Ну как ты хочешь, чтобы мы чтоб ее нашли, был, да? Этого? Че, блин, а, не хочешь, ну, блин, да ладно уже, похуй, зачем напрягаться, я думаю. Слушайте, А нахуй ты время наш... тратишь тогда наше. на ограбление? Пойдем. Что ты время тогда тратишь наше? Пошел за сумку какую-то разговаривать, теперь уже похеру. Да, он по-любому уже съебался, вот ему убили где-то. А, охуенно. То есть мы просто так время тратим. Да не, погнали на ограбление. На кое ограбление? Только что хотел решить проблемы с сумкой. Она тебе уже не нужна, нахер мы тогда тут стоим? Нам от этого какой-то... Да ладно, погнали, погнали, погнали. Погнали, блядь. Погнали, 10к сюда скидывай и шуруй куда хочешь. А, 10, но без проблем, но Ну все, стартуем да у меня оружия нет, ребят, у вас не будет, кстати, оружия Все, стартуй. А тебя как вообще зовут, а то мы так познакомились, как-то странно Серега Гидроцефал Понял Я не, не, не запомнил, но ладно, будем знакомы меня не на особо долгий срок хватает для игры за какую-нибудь криминальную профессию тупо потому, что вот эти все лицом к стене 5, 10, 15, 500 тысяч на пол вообще мне никакого удовольствия не приносит в плане геймплея. Это неинтересно, это однообразно и это скучно. Я в это переиграл в 16, 17 и так далее годах. Но некоторые скажут, ведь можно сделать как у других людей какие-нибудь интересные криминальные синдикаты с кучей рпшек и прочей хуйней. Можно конечно, но игра не стоит свеч. В смысле не стоит, ведь можно абсолютно спокойно сделать любой клан на любом дарк рп серваке, набрать туда кучу тел и этим мясом пойти договариваться с мэром о том, чтобы тебя не трогала полиция и твой клан тоже. Вот она самая гениальная рпшка, которую можно придумать в дарк рп. С другой стороны, если отталкиваться от этих сука заезженных и мне уже противных мемов про 5к, а чем еще заниматься в дарк рп, кроме как просить 5к, ставить маники и рейдить друг друга или же обороняться от рейдов полиции? И тут же, с другой же, сука, стороны, DarkRP ведь ничего более трех фракций не предлагает с однотипным геймплеем. Ну, например, вот эти госаппарат, бандиты и мирные профессии, типа торгашей, врачей и так далее. За бандитов ты либо грабишь, либо рейдишь кого-нибудь, либо защищаешься от ментов. За ментов ты либо арестовываешь, либо рейдишь бандитов. А за мирные профессии у тебя начинается сезон терпения. Ты просто впитываешь все рейды от бандитов, проверки от госов, пытаясь накопить себе на оружие, чтобы стать бандитом. Наверное, кто-то в комментариях напишет, «Ты забыл про четвертую фракцию, и это Амбрелла». Извините меня, но она нахуй не нужна на ДРКП по большей части. Какой от нее толк? Я как человек, который снимает видосики под ДРКРП, вижу для себя одну лишь-только единственную пользу от этой фракции. Снять какой-нибудь видосик о том, как я заражаю весь город неизвестным ранее вирусом. Все, на этом профит от Амбреллы для меня лично заканчивается. Ну да ладно, я заебался быть криминалом и просто беру себе госпрофессию. Погнали! Я полетел на мопеде альфа доехал здравствуйте вы зовут да маловато не здесь вон там вон там деньги дают тут вот тут гражданские деньги дают вот тут гражданские деньги вот там дают, А выплаты углу. переселенцам с Харькова дают даю. а а за за мне. Мне. вон в том углу выплаты, вон в том Люди. Министр финансов, да. я к Путину обращаюсь. Можно выплату мне? Можно выплату мне? Люди, Люди, дает, вы, вы дает не не Владимир Владимирович, выйдите вон туда, там выдел. выплаты дают. Вон в том углу Влад смотреть. Владимир Владимирович, Влад слушай, Влад эти гвардейцы, они пидоры. А, не оскорбляйте, пожалуйста. Я Долбоеб голодный, всратый. Э, Ты что ебало открыл нация. свое? Оскорбление, госсор. Закрой, ебало. Гражданский, остановитесь. Остановитесь. Гражданский, стойте. Встаньте лицом к стене. Оба, оба. Комендантский час. Встаньте лицом к стене. Повышенная преступность. Ну, он только начался, мы только так идем домой. К стене он лицом. Начался. Встаньте, оба. Он только начался. К стене он лицом, встаньте. А, да, да, да. К стене. Вы, тоже. Вы тоже. Проверяйте. Ты вообще, что ли, проверил да. Свободно нам свободно по уважительность госсотрудничества ну, с дороги отошел нахуй. Дороги, дороги, выйди из машины кого я ебанул вообще я двоих заебашил пиздец я хотел одного попробовать кого-то выцелить, а получилось, что я двоих уебал. Ну давайте, жб подавайте. И ведь можно было просто спокойно дать себя обыскать и уехать потом на машине. И я вообще заметил то, что почти каждый второй челик, который имеет хоть как-то машину или же машину знакомого, они слепо уверены в том, что если они сидят в машине, то это чуть ли у них не танк в личном распоряжении, который впитает весь урод, это первое. То, что на нем можно уехать куда угодно, это второе, от кого угодно третье. И вообще, если ты сидишь в машине, Машине, то правила для тебя не писаны. Но что по итогу выходит только пока? Тот челик, который спровоцировал полицейского, получит нон-РП. Водитель же отделается легким испугом, а также респавном. Не К меня, пожалуйста. Дело... К стене встаньте лицом. Oh. сайга у вас лицензия есть. на нее есть меня меня понял свободно да. к стене <связь> так, так ты убил, меня да. убил за что? <связь> за <связь> то что я, я ехал я кого-то убил, <связь> я такого не помню к стене лицом. <связь> я не слышу, к стене лица <связь> Ну, за что ты меня убил? Это Лицом это стене Нападение на... Ты меня там зачем? Лицом за к что, стене, пожалуйста. Лицом Ты мне скажи, за что ты меня убил? Блин. Ну, обыскивай, обыскивай. За что? Эй, зачем? К стене. За что? Он только начался. Неподчинение. он час только начался. Скорее. Нет. Нееееееет! душу мать, <связать> Вышел. К стене встал, <связать> блядь. Сколько <связать> тебя сука просить, <связать> идиота. Он меня убил, он меня бил, избивал. Лицом лучше Меня убийте. Лучше убейте меня, чем это, не -не -не -не -не. Ну не, не мешай задержать. Я, куда я, куда я куда выстрелю я я куда сейчас. Куда я сейчас выстрелю. Вы провоцировали причина? ГОСа и оскорбляли, и не вышли из авто. В смысле? Я провоцировал, я провоцировал. Чили, кстати, ты демку пересмотри, я не знаю, что там у тебя. Демку я могу пересмотреть. Я тебе ни нет, слова нет, не сказал, я просто говорю, чтобы ты ушел туда с дороги. В итоге потом поехал, потому что я реально не уходил. Затем ты начал Твой друг спровоцировал полицейского, оскорбив его. И вы уехали, и не слушались приказа Кто? выйти из машин. Кто оскорбил? Семена, друг твой. Ой, это не мой друг. Типа, ладно, типа ты его убил, но не меня. Жди тут. Но слушай, я не могу понять издалека, куда я конкретно попадаю, и стреляю по машине. Ну, это мои проблемы, скажи Причем тут проблемы? Вышло так, как вышло. Не надо было язык распускать, все. Дальше я проверяю демку на предмет того, что я наказываю тех игроков по тем нарушениям, которые они реально совершили. А то было бы не особо прикольно, если бы я закинул в бан вот этого БЗК, просто потому что он якобы ливнул, хотя ливнул второй человек. Но и это, как обычно, не обошлось без всратых админ разборок где меня пообещали уже снять, может быть, тысячный или двухтысячный раз, я, если честно, не ебу. Опять мне сказали о том, что я разбираю свои жалобы, какой же я, блять, негодяй, позволил себе это сделать. У тебя НЛА? И. Фирпе. А почему у меня-то скажи? Тебя убили. В смысле, не дал мне уехать? Тебе сказали выйти из машины, ты, ты просто взял и это... уехал. Все, что ты за херню? Что, что еще раз? Ты что, что ты несешь? Тебе сказали выйти из машины, ты не послушался приказа и уехал. Как ты не говорил это, алло? Я говорил это. Выйди из машины. Нет, ты обыскал нас. Я все слушал на Внимательнее. Ты стоял на дороге. Не вижу смысла ты ты микрофон, секунду, ты, Я... ты нормально. Для начала. Сказал на вашего администратора. Какого? Да на меня его. Вон он, вот этот вот дурачок. Смотри, okay. рассказываю. Я он тебе зубы был, нахуй да? повыбиваю, тварь гнилая. Иначе что, рот, что будет? Что будет иначе? Долбоебов сратова кусок. Микрофон, Закрой конченный. пасть нахуй свою, дебил обиженный. Ну, конченый. Короче, смотри, блядь. еще что расскажешь. Ты можешь его замутить? Ты мне, блядь, бегал полторы минуты, спрашивал, за что я тебя убил? Че еще расскажешь, кусок хуйни. Недоразвитая свинья ебаная. Э это этот конченый человек. Обыскал начал у нас. Купком только начался, чтобы ты понимал. Ну типа это было, ладно, стал к стене, он меня обыскал. В итоге я взял машину и поехал уже домой. Пусть, пусть какой части. Okay. Он начинает стрелять. типа ну, Сначала он не отходил от делал Мы не уехали, не знаю зачем. Потом Стой, начал палить, по нему убил. Я пошел уже Некоторые туда, обратно. Ну, что человек, Я не стану меня, ничего. В итоге он второй раз меня увидел. Начал уже арестовывать меня. типа Банайди. Я убегал от него и все. Ну не суть, короче. Суть в том, что это мразь. Просто убил и ни за что, хотя он типа орет то, что он говорит. Видите, из машины, хотя ты сам слышишь, его микрофон конченый. Ты что то за микрофон человека. мне, сука, чешешь, хотя ты прекрасно слышал, что тебя просили лицом к стене встать, чё за хуйня? Ты со мной еще спорить умудрялся? Комендантский час только начался! Бедолага, блядский. Слушай, слушайте, вы, вы донатный или нет? Ну, считай донатный. Будем так считать. Вы донатный, да? Да, просто мне вот интересна логика таких овощей, как он. Ему, то есть, нарушать можно правила бегать? А мне почему-то нельзя этого сделать. Хотя я тут вряд ли что-то нарушил. Я сомневаюсь очень сильно в этом. Ну, то есть, вот это тело, оно в комендантский час, он когда начался, он стоит в автосалоне. Я их прошу встать лицом к стене. Они мне сначала рассказывают, что он только начался, но я ж не говорю, что я буду их прям сразу арестовывать. Мне просто проверить их, и все, я имею на это право в качеду. Да, нет? Из-за войс-мода админ ничего из того, что я сказал, не понял. Нетрудно, кстати, переключить войс-мод на более понятный и еще раз это все проговорить. Зато охуеть как трудно, дать оценку этой ситуации, будучи админом, которого как раз таки просят поучаствовать. Ведь куда проще отмахнуться, сказав, чтобы чел шел на форум и просто съебаться, хотя можно было решить все здесь и сейчас. Да, я вообще вас не понял, если честно. Ну смотри, качей идет, я подхожу и хочу обыскать. Твой челик, этот брата-сын твой, он берет меня оскорблять, посылает. Мне, по-твоему, как реагировать ну, на эту хуйню? Проблема, тебя да в смысле, не твои проблемы. Он с тобой в машине сидит. Каким хуем это не твои проблемы? В твоей машине сидит чел, который оскорбляет полицейского, и чего ты будешь еще ожидать? Я до достаю автомат, достаю автомат и начинаю вам угрожать, чтобы вы вышли с машины. Вы берете, просто уезжаете. Я считаю это как неподчинение подчинение госсотруднику, провокация, непонятно на что. Расстреливайте машину, оказывается то, что я ебанул сразу двоих додиков. Потом ты возрождаешься, с вокзала прибегаешь и мне лечишь за то, что ты нахуя меня убил, за что ты меня убил, пиздец, поплачь, чел. Тебе потом говорят опять встать лицом к стене, когда уже время для ареста приходит, то, что тебя можно арестовать спокойно, ты, но ну, не слушаешься тупо, ты встал к стене лицом, тебя обыскали, тебя хотят заковать наручники, ты убегаешь, метров 300 ты пробежал. Прежде чем тебя расстреляли, ты пытался в машину таксиста сесть, ты пытался э, оббежать э, эту машину таксиста, чтоб тебя не ударили палукой. Ты че, совсем ебанутый? То еще кончено. Ничего бы не было, если бы ты меня не убил. Ну, и что? Что? Зачем ты меня убил? Я не понимаю. Типа, я тебя вообще... Что мне еще с тобой... Мне за тобой с дубинкой бегать пешком? Ты чё, совсем башкой не думаешь, блядь? У тебя... Тебе мозги негры хуем перемешали? Или как ты вообще мыслишь? Мне вот интересно. Как мыслит чел, который играет на Dark RP и провоцируется своим другом, знакомым, похуй с кем, полицейского? Похуй другом, блядь? Ты конченый, скорее? Короче, бзик... Подавайте жалобу на форум. Это все, что я могу сейчас сказать и сделать. Да, не, ну смотри. Снимут отсюда, нет? За что меня снимать? Не, ну просто смотри, админ. Ну, возможно, вот возможно, давай хорошо, ты, ты рассудишь. Вот. Давай ты рассудишь. Почему он свою жалобу разобрал? Это разве у вас можно на проекте свою жалобу разбирать? Свою же жалобу разбирать абсолютно вообще никому нельзя. Ну а о чем он свою жалобу начал разбирать? Скажи мне. Я чё знаю? Я, О, я у них ты уже ты... все спросил, они сказали подавать жалбу на фото. Не, ну вот. смотри, админ, вот даже админ для для Админьки интереса, нет. чела обыскали, он с, с каким-то рандомным челом позовут, сидит но... в машине, и рандомный чел в его машине берет, оскорбляет полицейского. Я говорю, я ничего тут сделать не смогу, у меня… Нет, ты говорить я не только, можешь, вот, что ли? Я могу сказать, чтобы вы подавали жалобу на и все. Не, просто, ты сам вот представь, у тебя будет ситуация я такая на жалобе. Я не знаю, так да. Ну попробуйте. Понятно, меня админ не слушает. Да, она везде это, это конченая тема какая-то. Ладно, я жалобу закрываю. Ну просто, что ты мог послушать ситуацию, искать свое мнение. Ты, если ничего не может сделать, то закрывай. Иди нахуй, ёбище. Я тебе зубы нахуй твои выбью, гнилые кусок твари, ебаной. Ты что ты нахуй, скажи мне? Так хочу. Ты только тут можешь уебаться? А, да, только тут еще вопросы какие-то. А, ну понятно, очкошник ебаный, значит, ксить только в игре, может ебнуться. До да соплей кровавый, Купил хочешь со мной похлестаться, пиздец. Теперь Купил. Да. А ты себе не можешь Почему? позволить админку? Я себе могу позволить админку, но зачем она мне нужна? Зачем она мне нужна? Ну закрой ебало тогда все. Что ты ноешь? Попуск ебаный. Попуск. Ну, в смысле, ты жалобу подал? Тебя на жалобе послали на форум Ты вместо того, чтобы подать на форум что-то рассказать Собрать доказательства какие-то Ты сидишь, мне тут плачешь, блядь, о том, то, что я якобы какой-то очкошник, блядь Ты что, со мной подраться в... в жизни хочешь? До кровавых соплей? Или что? Конечно, кайф есть такой большой Кайф есть такой большой Ну пойди за хуярь какого-нибудь чела прохожего Пойди за ебаш. В отделе рассказ, что меня в игре попустили, блядь Я пошел всех хуярить, кто мне вообще попадется под руку Хорошо, хорошо разрежут нитки Пац, пац, пац. Руки снова схватят микрофон, раз, раз. Каждое слово снова точно в цель, раз, раз, раз. И снова, правда, будет не суть тебя в плазме на раз. Мораль и не такова. Если ты мудак, не надо думать, что я сказал об этом просто так.